Глуп со смытом песням старелым, Расскажу вам, братцы, это смело, Расскажу я вам новинку, Обрисую вам картинку, Как живут гвардейцы в ВДВ. Расскажу я вам картинку, Обрисую вам новинку, Как живут гвардейцы в ВДВ. Весело идут у них дела, над такими, мама родила, Днем готовимся к укладке, загораем на площадке, Ну а ночью едем на прыжки, Приезжаем мы на аэродром, Сорок на машине сто пешком, Парашюты надеваем, километры мы считаем, Песню о десантниках поем. Разбежались мы по кораблям. Все давно знакомы, братцы, нам АН-12 прилетает, шесть десятков забирает Проглотив, как чудо, юдакит АН-12 прилетает, шесть десятков забирает Проглотив, как чудо, юдакит Все тут прицепляют карабины Штурман вылезает из кабины Подвесную одевает, плажок желтый поднимает, Все вскочили, словно на пружину. Подвесную одевает, плажок желтый поднимает, Все вскочили, словно на пружину. Тут сирена жалобно забоет, Первого как пропасти проглотит. Все бегут, бегут вдоль борта, Что же ты, козлина морда, Шевелись, задерживаешь всех. Так мы друг за другом вылетаем, Воздух мы холодный ощущаем, И летим голова и ноги, Сердце бьется, как тревоги, Едно динамический ударом. Только я успел себя прийти, Стропы лезут, мать его, идти. Эй, салага, куда рвешься? Смотри, в лямки мне ворвешься, ну-ка, стропы быстро натяни. Ну-ка, стропы быстро натяни. Посмотрел я тут и зад Бедно, как устроен небосвод. Хоть бы сделали пивнушку, Чтобы выпить пивокружку И для пробы взять бы крампицок. Но нас Бог уже не знает. Против нас все меры принимает. Знает он, запрещено пить на водку и вино. Это не положено в десанте. Если бы в раю нам побывать, С Богом АВДВ потолковать Жизнь пошла бы новым стилем, В рай опустили. пустили. Знаю, все мы это заслужили. Знаю, все мы это заслужили. Жить бы я по садику гулял, Девушек в саду бы обнимал в карты резался с Христосом Тогда не был бы барбусом, И в войсках десантных не служил Иду на приземление в тумане Вижу непорядки на земле Под весистыми кустами С распустившими косами Клара обнимает летунам под весистыми кустами с распустившими косами Клара обнимает репу нам. Так что вы, девчата, не старайтесь, Обмануть вы нас не собирайтесь. Вверху видны ваши штучки, как вы там живете. <клес> Но и нам немного вы нужны. Сверху видны ваши штучки, как живете вы там. <клес> Ну и нам немного бы нужны.